как отец, он добрый, отзывчивый, слушающий, слышащий, да и просто хороший, правильный мужик. Ну, сразу приходит первая мысль, достойный мужчина, масштабный, творец, молодой. И не только душой, но и телом. Я восхищаюсь его формой физической и его внутренним состоянием молодого человека, потому что он всегда современен. Он всегда впереди, открывает новые горизонты, на шаг впереди всех мастеров. Не побоюсь этого слова. А, действительно, он просветитель и мессия для меня. Отец мой хороший друг, с которым можно обсуждать любые темы, и не будет никакого неосуждения, не будет никакого лезть куда-то, копошиться глубже. То есть, ну вот как с друзьями, ты встретился, рассказал, тебя выслушали, высказать свое мнение, могут даже высказать мнение, которое тебе неприятно. И вот это круто, что отец говорит правильно правду, как бы она там не была больна. Вот. И это круто, и это и есть дружба, когда ты можешь человеку сказать правду. Вот, на мой взгляд, как бы это должно быть так. Конечно же были, но это было в юности, вот, противостояние, когда он развелся э, со своей женой, с моей мачехой, вот, тогда это для меня, как раз это был переходный возраст, тогда это для меня, наверное, было неприятно, и мы долгое время с ним не общались, э, не виделись, вот, э, но мне, что с его стороны понравилось, что он не пытался как-то там все это возобновить, там навязчивость какая-то там, давай поговорим, давай обсудим. Нет, как бы все взрослые люди, каждый выбирает свой путь. И мне это в нем очень нравится, что он занимается своей жизнью. То есть, вот как он, по-моему, в какой-то книге он это написал, что ты дал детям жизнь, там 18 лет исполнилось, давай, до свидания. Вот. И мне нравится этот принцип, потому что тогда мужчина становится мужчиной. То есть он начинает отвечать за свои поступки сам. И просто в какой-то момент вот мы с ним не общались. И в какой-то момент просто встретились, поговорили. Когда, видимо, я уже да, там созрел, осознал. Встретились, поговорили с ним все обсудили честно даже вообще не помню как это все происходило но просто с тех пор мы прекрасно общаемся конфликтов у нас никаких нету потому что я не ожидаю от него ничего и я думаю от, от меня он тоже каких то не ожидает там чего то то есть ну, у каждого своя жизнь и каждый в ней копошится вот, если нужна какая-то от меня помощь, естественно, он меня просит, я ему помогаю. Если мне от него какая-то нужна, то, естественно, я тоже прошу. И он там чем сможет, тем поможет, вот. Но опять-таки же, мне нравится то, что если я не хочу помогать или нет у меня возможности, мы не придумываем никакие отмазки, мы просто говорим, что, ну сейчас не могу я это сделать или у меня нету времени и это нормально то есть должны быть дружеские отношения вот к отцу отношусь как к другу уважаю его и в таких планах как бы это важно для меня все мы люди с эмоциями со своим уровнем развития и конечно Раньше я была не совсем зрелая и объективно не видела общей картины и наших отношений. И я такой бунтарь внутри, и своим бунтарским характером немного шла, наверное, жестковато, когда были... Недомолвки, да, и к какому-то вопросу была моя точка зрения, была точка зрения отца, и я стояла на своем. Я считаю, что это неплохо, потому что это опыт, и это было честно всегда, я отстаивала свою точку зрения. Но со временем мир показывал объективную картину, потому что я становилась мудрее, и, конечно, Постепенно я стала по-другому смотреть на многие вещи, естественно, помудрела и, самое главное, стала более женственной. Я бы отметила вот этот момент, что когда женщина становится женственной, она уже вообще не сопротивляется и не борется и не спорит. Она все принимает, это вот такая целостность, принятие, кротость в ее божественном значении. И тогда, конечно, никаких уже ну, споров не может быть. И даже если сейчас у меня возникает э, невосприятие какой-то информации на начальном этапе, я не спешу с выводами, а наблюдаю жизнь и также экспериментирую. Но с великой благодарностью к тому, что я что-то узнала. И в этом есть интерес, и в этом есть эксперимент, и в этом есть радость. Поэтому сейчас я смотрю на все возможности для раскрытия в себе еще большей женственности. И благодарю за это отца, за то, что он мне показал этот путь, как быть настоящей женщиной. Я этому еще учусь. Что-то менять в отношениях со своим отцом нет, ему уже много лет, он прожил интересную и проживает интересную классную жизнь и что-то менять в ней я не обладаю такими полномочиями и вообще считаю, что что-то менять в ком-либо, что-то менять в ком-либо, это значит что-то в первую очередь изменить в себе. Меня полностью устраивают отношения с отцом, и с каждым годом они все лучше и лучше. Я безмерно им горжусь и счастлив, что у меня такой отец и что у него так складывается жизнь. Я, наверное, бы сказала, что да, в лучшую сторону. Меня все устраивает, но вот какой-то новый уровень, еще больше, еще глубокий для моей души, я бы, конечно, хотела познать. И в отношениях с отцом тоже. Мы с ним вышли на другой уровень отношений уже, больше, чем просто отец и дочь, а на уровень мужчины и женщины. И это очень классное состояние. И хочу дальше его развивать, потому что есть еще над чем работать а вот в то направление, зная, куда я иду. Я не сомневаюсь, что эта ниточка всегда есть, присутствует. Тем более от моего отца я всегда чувствую поддержку, невидимую, но ощутимую. Есть, конечно, поддержка и физического плана, то есть когда она реальная поддержка, эмоциональная, моральная, словесная, действующая. Поддержка всегда есть и на тонком уровне, и на физическом. Я очень счастливая дочь поддержку, конечно, чувствую, но она, она, скажем так, не словами у нас говорится в семье, не знаю, в семье, не в семье, но вот с отцом, на мой взгляд, у меня такое ощущение, что я знаю, что в данный момент жизни он счастлив, доволен тем, что происходит, доволен тем, чем он занимается, и для меня это очень важно И Раз у него все хорошо То и у меня все хорошо И Значит Все в гармонии Вот и, Ну про поддержку Конечно он в любом случае меня поддержит Какие бы у меня не были там идеи, фантазии, мечты, он всегда меня поддерживает, всегда добрым словом, либо наоборот. Короче, мне нравится, что он говорит как есть, вот он думает так, и он говорит, он не сюсюкается, он, он говорит все без каких-то там розовых очков, как есть, так и говорит. И это прекрасно. Я люблю критику. Я люблю, когда мне говорят открыто. И это прекрасные доверительные отношения с отцом. В трудных ситуациях, конечно же, я, как и любой ребенок, обращаюсь к своим родителям. К мамам нет. вот К отцу, да. вот. Ну, как обращаюсь? Я не обращаюсь, сейчас уже во взрослой жизни, я не обращаюсь с просьбой решить проблему, помочь как-то. Я просто ему рассказываю о своей проблеме, о том, что меня волнует, беспокоит, и он со своей точки зрения, со своего опытного взгляда говорит мне, как можно решить это вот вот в таком формате да как бы он мне помогает вот но опять-таки же это какие-то моменты которые связаны с отношениями то есть семьей с супругой вот раньше по молодости это с девушками там какие-то знакомства вот остальные вопросы, как бы там работа, бизнес, что-то такое, то мои хобби, увлечения. Это, если в них какие-то проблемы, то я практически с ним это не обсуждаю, потому что у него и так достаточно насыщенная жизнь, чтобы еще этим заниматься. Я взрослый человек, уже взрослый мужчина, поэтому сам стараюсь решать все свои вопросы и проблемы. Обращаюсь ли я за помощью к отцу со своими а, вопросами жизненными или а, решаю их самостоятельно? Ну, и то, и другое. Конечно же, раньше я очень часто обращалась за советом а, и сейчас понимаю, что это было от недостаточной зрелости. Сейчас, когда я знаю, ответы на многие вопросы и помогаю уже людям решать свои задачи, то, конечно же, я уже спрашиваю а, те а, вопросы, которые а, сомневаюсь где-то еще решения. И то, когда я задаю вопрос, я всегда прислушиваюсь и к отцу, и к себе. И вот когда это все совпадает, то я принимаю решение. Но стараюсь все меньше и меньше обращаться, потому что это уже потребительство. Когда ты знаешь всю концепцию мира и можешь решить самостоятельно все, что происходит в твоей жизни, то, естественно, не хочется обращаться лишний раз. Это какое-то уже не совсем уважительное отношение. Думаю, нет. Каждый выбирает свой путь, и у него тот путь, по которому он идет, у меня путь немного иначе. В принципе, давно меня уже не волнует мнение окружающих людей, и ни перед кем у меня нет никаких обязательств. Его дело продолжать вряд ли буду, потому что я считаю, что Ч... всем должны заниматься профессионалы. То есть он профессионал своего дела. Меня тянуть за уши, натаскивать на продвижение этого не вижу смысла. То есть я не профессионал. Я не горю этим, я хочу помогать людям, у меня есть частичка доброй души от папы, но это его путь, и он по нему идет. У меня свой путь, возможно, когда-то они пересекутся, и возможно, возможно... Я буду вместе с ним заниматься его проектами, но на данный момент пока это не мое. Считаю ли я, что не случайно он мой отец? Ну, конечно же, все не случайно в этой жизни. И я уверена, что моя душа выбрала отца именно такого. Именно такого глобального, масштабного творца потому что в детстве я ощущала, что Отец соединяется даже с таким образом, как Иисус Христос. Мне казалось, что Он действительно знает все и даже больше. И сейчас я могу это говорить, потому что это были мои ощущения, они меня не подвели. И я интуитивно чувствовала, что... Я обязательно буду творить вместе со своим отцом новый мир. Я думаю, что мы с ним из одной световой семьи. Так можно это назвать. Не только родственные души, но еще и более высокого плана. И мне очень комфортно быть дочерью Антона Александровича. Но это было, конечно, не всегда, но сейчас, вот на данный момент, я счастлива а, понимать, что именно такое сотворчество и было желанием моей души. Этот вопрос, наверное, не так уместен в наших отношениях, а, потому что мы... Гордыню переводим в достоинство. В нашей академии, в нашем развитии гордыня, гордость, достоинство. И этот вопрос, он, наверное, конечно, важен для каждой дочери, сына. Но если поставить во главу угла только вот это «я хочу, чтобы отец мой гордился», не произойдет достаточного роста у человека, потому что это больше говорит гордыня. А, отец вышел на такой уровень, что он со всеми родственниками общается на уровне души, как со всеми людьми человеческими, то есть а, как со всеми людьми а, посторонними. Для него посторонние люди — это родственные души и родственники, так как и родственники могут быть восприняты как посторонние люди, но одинаково он может любить и тех, и тех. Вот эта философия, и я ее, конечно, на себе испытала и испытываю, когда мой отец относится ко мне очень а, и отстраненно в какой-то степени, но с большим достоинством и уважением к моей душе. Он не ставит родственные отношения выше человеческих и поэтому гордится ли он я думаю что а, несомненно а, мы вместе идем на этом пути я горжусь своим отцом и где-то наверное он тоже когда я действительно тоже выхожу за пределы эго когда я выхожу на уровень любви безусловно, и ко всем людям а не собственническую любовь проявляю, а именно, безусловную, божественную? Гордость... Наверное, для меня не важно, гордится ли он мной. Для меня важно, что он считает меня хорошим человеком. Вот... Гордиться можно какими-то поступками героическими, чем-то серьезным, чем-то искренним. Вот. Я знаю, что он уважает меня, уважает мой выбор, уважает мои решения. Не всегда правильные, но это мои решения. И для меня это гораздо важнее, чем гордость, вот, гордыня, вообще, это грех. Да, я была честна. Я живу так, в состоянии честности, и не могу уже по-другому. В нашей академии, которую создал Антон Александрович, Академия естествознания, Международная Академия, все студенты получают знания счастливого человека, инструменты счастливой жизни. И у нас очень хорошо практикуется а, тема инструмент честность. Поэтому а, уверена, что все, кто прошел обучение в Академии, выходят достаточно честными людьми, потому что а, уже без этой честности невозможно быть счастливым. И, конечно же, я отвечала честно от души и благодарю за вопросы, потому что мне еще раз появилась возможность выразить слова благодарности своему отцу, великому, любимому, счастливому, замечательному, прекрасному, которого я очень люблю, горжусь, восхищаюсь и очень счастлива что нахожусь с ним в одном пространстве и могу творить свою жизнь дальше более счастливую. Благодарю. Мы старались никогда не обманывать, не уходить от ответов, не сочинять, не придумывать, а говорить как есть. Это неприятно периодически, больно, иногда не хватает какой-то вот этой розовой доброты, вот эти сюси но меня все устраивает, и поэтому на все вопросы я отвечал честно, и на данный момент я все вижу так. Никогда не буду утверждать, что это до конца моих дней, жизнь переменчива, люди меняются. Поэтому ну, на данный момент, как бы, говорю все, как есть. И... Ну, а что может в отношении отца поменяться? Ничего, если он только в какую-нибудь секту э -э, подастся, где все... все свое имущество перепишет. А так нет вообще. как бы Его жизнь, его выбор, я всегда его поддержу. Всегда его выслушаю, всегда его пойму, Вот может и не пойму и скажу ему об этом, но я честен с ним, с собой и он со мной также честен. Вот.